Всем привет! Сегодня мы поговорим, что такое набор раннего доступа и ответим на самые часто задаваемые вопросы, такие как доходность, нерв, вайп и возврат оперативника. Начну естественно с самого главного. А многие считают ошибочно, что данные оперативники премиумные. Это действительно ошибочное мнение. Никакого увеличенного дохода по кредитам или опыту у данных оперативников нет. А как говорят разработчики, в настоящий момент в калибре нет понятия премиумный оперативник. Данная фраза, конечно, вселяет надежду, но когда это будет и будет ли вообще, неизвестно. Так что знайте наверняка одно. Данные оперативники не приносят вам дохода. Ну, по крайней мере, повышенного дохода точно. Они также фармят, как обычные оперативники. А, кстати, если вы еще не определились, какого оперативника выбрать, рекомендую посмотреть на мои обзоры на канале. Народу вроде нравится. Вторым ошибочным представлением о покупных оперативниках у большинства является ошибочное ожидание того, что оперативник будет выкачен в топ. Это далеко не так, точнее, ну вообще не так. Вы получаете столько оперативника и выкачиваете его с нуля. То есть он у вас вообще не прокачан. Имейте это в виду, потому что многие жалуются, пишут «Как так? Я купил за донатила а он не выкачен. Да, он не выкачен. С этим стоит смириться, в принципе, я не считаю, что это плохо. За это время вы успеете понять игру, понять оперативника и тому подобное. Возникает у вас резонный вопрос, да за что мы вообще платим? Все в принципе просто, вы получаете эксклюзивного оперативника, которого не будет ни у кого, но минимум полгода ну, после окончания, окончания продаж. То есть продажи заканчиваются еще полгода и его нигде нельзя будет приобрести. Но как говорят сами разработчики, дословно дальнейших планов по продаже этих оперативников у нас нет. Всё. То есть по факту их могут больше не продавать вообще. Ну а так, в принципе, насколько я знаю, их собираются продавать ну, точно до АБТ. То есть до АБТ их будут продавать, а потом полгода вообще нигде не найдете. В этом как бы есть ну, одна из главных фишек, но не самое главное. А следующим хотел бы еще обсудить документ как Vibe. Да, после выхода игры в АБТ вся прокачка будет сброшена в ноль. Но если у вас был оперативник, то вам его начислят заново. Ну какие-то не премию аккаунты, расходники, которые у вас были в наборе. А, то есть по факту у вас будет выкачанный оперативник, ну точнее стоковый, но явно лучше тех, которые идут стандартным в наборе. Вообще, по моему личному мнению, все оперативники, которые в данный момент продаются, они хорошие. Они не имбы, но они действительно хорошие. Поэтому на старте у вас будет явный плюс перед другими игроками. Они все будут бегать стартовыми наборами, то есть самыми начальными, а у вас уже будет такой хороший оперативник, который может дать всем люлей. Ну и соответственно, раз у вас хороший оперативник, значит вы можете больше фармить опыта, и прокачав этого оперативника, можете уже переводить свободку. В принципе, плюс есть. А вот будет ли вай после того, как игра выйдет в релиз, да подлинно пока еще неизвестно. Но даже если будет, вам бояться нечего, ваш набор купленный остается с вами, задонатили так до конца получаете свое. Теперь насчет нерфа. Тут новости не такие радужные, но это отчасти. Игра находится на стадии закрытого бета-тестирования, поэтому весьма вероятно, что оперативники изменятся. И это касается не только ну, включенных в набор раннего доступа, но и всех остальных. А при этом они не планируют менять основные игровые механики, оружие, спецсредства, способности и так далее. То есть по факту могут изменить не само оружие, но его ТТХ. Я думаю не сильно. Также они не, не тронут наши спецспособности, как я уже говорил. Думаю, большинство оперативников бояться по факту нечего. У них спецспособности хорошие, и сильно, думаю, перекосов по нерфу или апу не будет, потому что, ну, не знаю, по моему мнению, в игре сейчас находится такая хорошая система баланса, и более-менее приблизительно все равны. Поэтому, думаю, ничего страшного не случится. А, кстати, если вы являетесь участником теста и купите набор, то дополнительного ключа вы, конечно же, не получите. Вам просто начислят оперативника и бонусы, которые входят в набор. Тут, конечно, облом. Ничего не поделаешь. Ой, кстати, забыл упомянуть про эксклюзивные камуфляжики, которые есть у каждого покупного оперативника. Этот момент точно будет у вас, и если когда-нибудь этих оперативников ведут в свободную продажу, ну, я имею в виду, свободную прокачку, то вы всегда сможете выделиться на их фоне своим эксклюзивным камуфляжем, который никто не получит, кроме тех, кто задонатил. Кстати, есть один способ, конечно, как можно получить дополнительный три ключа но этим способом могут воспользоваться только счастливчики обладающие большим запасом денег те, кто покупает сразу весь набор оперативников разом, те получают три доп. ключа на бета-тест, которые могут поделиться с друзьями. Всем остальным облом. Ну, лично я купил всех, но по отдельности, и так же, как и вы, в основном обломился. Ну, лично мое мнение, они могли бы продавать по два оперативника хотя бы с одним ключом. Было бы классно, согласитесь. Кстати, для тех, кто купил оптом, но по каким-то причинам не нашел ключ. Ключ приходит вам на почту в виде письма. Ну, это так. И надеюсь, в скором времени, конечно, не сделать возможность подарить оперативника другу, потому что на данный момент, на момент выхода данного видео, такой возможности нет. Поэтому, блин, ну очень обидно. Я хотел подарить брату, да? Ну, конечно, тут проще договориться, да. Может, ты дал ему денег, но с другой стороны, писать и был бы сюрприз. Чувак заходит в игру, а у него есть оперативник, откуда? Но ну, это согласитесь, более матно, чем давай я тебе куплю и так далее вживую. Нет, когда сюрприз, все-таки классно. Ну и разыграть было бы гораздо интереснее наборчик. На данный момент, в принципе, такого возможности пока нету. Ну и последнее, по поводу того, что некоторые спрашивают. Можно ли обменять или сменить купленного оперативника при выходе там в ВБТ или в релиз? Нет, нельзя. Купили, играйте обмену товар не подлежит. Ну, Соответственно, деньги тоже нельзя забрать. Это надо не забывать. Ну, люди спрашивают, мы отвечаем. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Вы досмотрели данное видео до конца. Оценили его лайком или дизлайком, потому что это ваша оценка, она для нас важна. Оставили свой комментарий, что хотели бы вы изменить, либо что хотели бы донести до разработчиков. Они видео смотрят и делают соответствующие, надеюсь, выводы. Ну а с вами был канал VOD2Stream. Я его ведущий Аннигилятор. Пока-пока и увидимся в рандоме.